Общаясь с людьми, особенно в последнее время, когда очень много тем для обсуждения, и таких ярких, таких жестких, и, как мне кажется, достаточно понятных и простых, я заметил, что люди не хотят слушать объяснения. Я заметил, что как только я начинаю что-то раскладывать по полкам, пытаться донести до них то, что вижу я, они либо замыкаются, либо начинают агрессировать импульсно так себя вести и всячески пытаются прервать меня. Но уж точно не хотят меня слушать. Я задался вопросом, что с ними не так. Почему люди себя так ведут и, казалось бы, но, ну, наверное, в их интересах знать, что происходит. Но как минимум больше, шире, ярче видеть ситуацию, видеть проблему и не идти вслед за всем остальным стадом. Самое интересное то, что те люди, с которыми я разговариваю, с которыми я веду диалог, они. Я не могу сказать, что это тупые люди. Это люди, кто-то хорошо, так, серьезно образован, кто-то развит не по годам. Ну и многое-многое другое. То есть это люди определенно не тупые. Определенно не тупые. Но они не хотят слушать. И знаете, я, я понял, понял, в чем дело, понял, что не так. Эти люди не мыслят, как я. В дальней перспективе. Они рассматривают все, что происходит в их жизни, вообще все. То есть их формат мышления, их восприятие реальности – это ближняя перспектива. Люди не могут концентрироваться, концентрировать свое внимание на чем-то одном и углубляться в изучение вопроса. То есть они в принципе, такое понятие, как «зри в корень», очень старое понятие, очень старая фраза, для них, судя по всему, недоступно. Я стал смотреть на окружающий мир, и знаете, я заметил очень много признаков, очень много факторов, которые влияют на то, чтобы человек не концентрировал свое внимание, чтобы человек проглатывал информацию, любую совершенно информацию, маленькими кусочками. Есть, вот как самый яркий пример, наверное, есть социальная сеть, она называется так же, как почти так же, как тикают часики. Тик-так, тик-так, тик-так. Так вот, там э, сама сеть, она базировалась на том, что человек записывает совершенно бессмысленные, совершенно неважно, какие просто короткие видосики. И человек просматривает их, проглатывает сотнями, тысячами за один раз. И он вообще ни на чем не циклится. Он просто глотает их. и Похер. Похер, что они какую информационную... Составляющую они имеют. А ведь они никакой информационной составляющей не имеют. Это ну, просто чушь. И человек глотает, это его часть жизни. Он перестает, Он перестает изучать что-то. Он перестает концентрировать свое внимание. Он не может разобраться в сути происходящих вещей. И знаете, самое интересное, что заглянув далеко в прошлое, в свою юность, в свое, в свое детство... Юность, скорее, это уже было не детство. Я вдруг вспомнил, что много подобного рода факторов, подобного рода предметов воздействия существовало и тогда. Я вспомнил почему-то сериалы. Был один из самых популярных на то время. Может быть, кто-то из вас видел, если по возрасту со мной совпадает. Это "Элена ребята». Там, по-моему, насколько я помню, тоже... Сериал состоял из крохотных таких историй. Раз произошло какое-то событие, хихихаха там на заднем плане. Раз еще какое-то событие. То есть этот формат подачи информации в виде сериала, он существовал давным-давно. Если заглянуть еще чуть дальше, мы увидим такую штуку, как комиксы. Комиксы это исключительно коротенькие, совершенно простенькие истории, которые тоже человек проглатывает, фактически не читая. То есть там базируется почти все на картинках. Там словарное дополнение, оно крохотное, и человек быстро пролистывает, и съедает буквально историю, не зациклившись совершенно. И это было крайне популярно. Это популярные вещи. Я как-то э, слышал одного так называемого блогера, фамилия у него Наха, он миллионник, многомиллионник, и он недавно отсидел в тюрьме. Я думаю, вы э, знаете, о ком я говорю. Очень такая странноватая личность. Мне всегда было непонятно, почему люди тянутся к таким. И знаете, он, выйдя на свободу, он стал записывать там разные видосики, рассказывать о том, как он там провел время и все такое прочее. Но людям нравится такое фуфло из-за скупости своей собственной жизни, событий в своей собственной жизни. Так вот, он как-то в одном из видосиков, он сказал, что книги это фуфло что читать книги глупо, что это всего-навсего чьи-то мысли, и они не содержат никакой пользы. Этот человек, несмотря на то, что, как я считаю, достаточно образован, я его воспринимаю как дурака. Знаете, если я не ошибаюсь, можете меня поправить, если я ошибся. Ленин о таких людях говорил «полезные дураки», он их называл. По-моему, так что-то у меня такое есть в воспоминаниях. Так вот, это, это, это дурак. Этот человек дурак, почему? Потому что он рассмотрел книгу как э, некий, некий прямой предмет, не углубляясь в суть пользы, которую несет книга. Он ничего не сказал о том, что книга увеличивает ваш словарный запас. То, что книга, она развивает ваш мозг. Причем по разным направлениям. Она развивает визуализацию, воображение. Она развивает вашу память. Совершенно не важно. Нет, ну это, конечно, имеет значение. Но в принципе это не важно, какая история описывается в книге. Она, может быть, и не несет в себе какой-то супер фундаментальной информации. Но само по себе чтение книг, говорю, кстати говоря, как писатель. Я и писать-то начал после того, как прочел огромное количество книг. Иначе это было бы просто невозможно. Так вот, это... Это влияет на вас, это влияет на ваш мозг, это влияет на ваше общее состояние. Почему? Потому что вот у меня маме сейчас 76 лет, и она продолжает читать, продолжает изучать, продолжает, как говорится, двигаться вперед. И это очень важно для развития памяти, потому что нейронные соединения в мозгу, они распадаются со временем, разрываются, и если вы не будете создавать новые, то вас могут ожидать огромное количество таких заболеваний старческих, как Альцгеймеры и, и многое другое. Не буду перечислять, но я сталкивался, я смотрел. Так вот, я считаю это правильным. Я сам ежедневно занимаюсь тем, что суммирую все цифры, которые вижу вокруг. Ну, не знаю, у меня такая привычка так читать. Вот хожу, номера читаю на машинах, там суммировали, еще что-то. То есть, как бы это такое... Хобби у меня для мозга – разминка, понимаете? Кто-то вот пешком ходит, я тоже, кстати говоря, кто-то там бегает, кто-то прыгает, кто-то на велосипеде катается. ну А про мозг забывать не надо. Нужно читать, нужно считать, нужно лишний раз в уме и таблицу умножения перепроверять, как говорится, да? переучивать. Потому что многие, как я посмотрел, уже и не умеют ей пользоваться. Так вот, что говорить о, о концентрации внимания. Именно потому люди и не видят многого, что происходит вокруг. Знаете, на примере простых джинсов, можно сказать, что для кого-то это просто элемент одежды. Джинсы и джинсы. Для меня джинсы – это хлопок, в первую очередь. Это огромное количество пресной воды, которое было потрачено на выращивание этого хлопка. И я могу перечислять долго, что такое джинсы. По сути, понимаете? Это не просто какая-то такая вещь. Точно так же и электромобиль. Я могу разложить его на составляющие и дойти до самого начала производственной линии и объяснить вам, что такое начало производства, сколько затрат идет на это, какие энергоресурсы, какой ущерб экологии при нынешних технологиях. В последующем мы пойдем дальше и посмотрим, как это все будет утилизироваться. То есть, каждая вещь Каждый элемент, каждое событие, каждая ситуация, все, что окружает нас, и вы в том числе, ваша жизнь, и ваш быт, это зависит от концентрации внимания. Знаете, если бы я любил такую игру, как шахматы, наверное, я бы неплохо в нее играл. Она мне просто не нравится. Не знаю, почему-то как-то вот у меня не зашло с юности, я как-то к ней не пристрастился. Но шахматы – это очень хороший иллюзорный пример относительно формирования в человеке концентрации внимания и дальности перспективы. То есть человек, играя в шахматы, он должен просчитывать на много ходов вперед. Точно так же архитектор, точно так же планировщик, точно так же еще целый ряд профессий, которые многим людям просто недоступны, потому что люди не умеющие видеть все в дальней перспективе и просчитывать, просчитывать риски, просчитывать слабые места, просчитывать все, просчитывать. Именно поэтому многие так называемые Предприятия мелкие, бизнес какой-то да, мелкий, они при составлении бизнес-плана не учитывают очень многих факторов риска и в последующем банкротятся. Для меня это кажется элементарным, но для других это просто недоступно. Знаете, я задавался вопросом, почему рабам нравится рабство. Я нашел ответ. Вот существует пласт рабов, вот они живут, где-то в своей, ну, образно я сейчас буду выражаться, они живут на своей какой-то там низкой ступеньке, да. И есть люди, которые мало-мало мыслят, которые понимают, которые в дальней перспективе рассматривают то, что происходит. И для них недостаточно, для удовлетворения своей жизнью, для них недостаточно, что вокруг, там, к примеру, газоны пострижены, что вокруг там чистенько мусор не валяется. И вроде бы как спокойствие и безопасность присутствует в определенного рода мере. Это именно то, что рабы говорят, озвучивают как аргумент для того, что, для того, чтобы убедить себя в том, что жизнь вокруг них хороша. То есть им не важно, кто там сидит на троне, им не важно, чем он там занимается. Они воспринимают вот сейчас, именно сейчас и буквально. Это ближняя перспектива. Это даже не перспектива. Это вот фактическое восприятие реальности, которая вас окружает. И этот раб, он, он доволен? Он совершенно доволен тем, что происходит. Но все проблемы, все невзгоды и все тяжбы на себе держат как раз мало-мало маломаломыслящие люди, которые стоят на ступеньку выше и держат вот этот вот потолок, потолок проблем, потолок экономических, экологических, гражданских, социальных проблем. Они держат на себе, потому что они это видят. И они пытаются как-то на это воздействовать, пытаются как-то исправлять эту ситуацию. Так вот, пока они стоят, пока власть с ними борется и там репрессирует их всячески, изгоняет из страны, преследует, затыкает им рты, не дает им возможности озвучить то, что они видят в дальней перспективе и не только. То есть видят в а дальней это просто широта взгляда. Это просто возможность оценить ситуацию значительно шире, нежели вот, видит ее все окружающие стандартные категории населения. Понимаете? Общей массы, вот эта быдло масса. Которые, кстати говоря, выглядеть могут вполне, вполне нормально, вполне как люди, вполне как граждане, вполне как ваши соседи, ваши коллеги. И вы с ними даже какой-то такой диалог ведете о чем таком насущном, вот повседневном разговариваете. Привет, привет, как дела? Смотри, какая погода, как там дети, как там то. Вот и все. Но вот этот потолок проблем когда люди мало-маломыслящие будут выбиты из своей ниши, будут. Ну, образно выражаясь, уничтожены, растоптаны, репрессированы, выгнаны, там, я не знаю, что-то с ними произойдет. Так вот, этот потолок проблем, он опустится. Он опустится ниже и накроет уже тех, кто внизу. И вот тогда изменить ситуацию уже, в принципе, будет невозможно. Вот тогда своим рабством будут недовольны даже рабы. Потому что, ну, вот этот вот пресс сверху, вот этот вот потолок проблем, он, он все время опускается. Это такая процедура, которая... Не процедура, это а процесс. Процесс, который идет в одну сторону, и он, он не остановится. Не остановится, пока вот, не найдет какое-то дно, не найдет какую-то планку, хотя я даже не знаю, как это возможно. Концентрация внимания — это исключительно важная вещь. Исключительно важная вещь. Человек, который этого не понимает, это глупый человек. Все, что нас окружает, оно не базируется на той информации лживой, которую подает пропаганда. Оно не базируется на этих передачках, которые рассказывают нам, как жить здорово-здорово. Оно не базируется на правильных ответах там, в поле чудес» или на какой-то другой викторине бессмысленной тупорылой. Оно не базируется на тех событиях, которые происходят в сериалах, в фильмах. Жизнь, которая нас окружает, жизнь, которая есть, если вы не будете концентрировать свое внимание на событиях, которые происходят вокруг, она вас просто растопчет. Не жизнь сама, она система. Вот почему это очень важно. Вот почему длинные видео не интересуют людей. Они не могут досмотреть до конца. Они не понимают смысла озвучиваемых слов. Вот почему э, большинство не ходят на так называемые лекции. Они не слушают их. Потому что для них информация, подаваемая в лекциях но она сложная, они не могут ее уловить. Вот почему люди перестали читать книги, вот почему, да и писать в том числе. Но это и так, в принципе, для них было. Вот почему тупые песни вокруг нас, барды куда-то растворились, куда-то исчезли. Все становится примитивнее, примитивнее, еще раз примитивнее. Я как-то друг детства своему на днях, он там забыл сделать то, что я просил давным-давно, кстати, в его же интересах. И я ему написал такую фразу, ну, в укор, что ли, какой же ты непостоянный. Потом я понял, что вот это вот слово непостоянное, оно содержит в себе огромный смысл. Это правда. Это отсутствие концентрации внимания. Потому что постоянство, ну это... Это видение наперед, видение куда-то далеко своего будущего, своей жизни. Это попытка оградить себя от будущих рисков. Попытка не допустить сейчас какого-то ошибочного шага, который в будущем тебе навредит. Почему так сильно развиты сейчас кредиты? Потому что люди не могут концентрировать свое внимание. Они не рассматривают приобретение кредита в долгосрочной перспективе. Они не понимают, насколько это опасно, насколько это вредно. И это касается всего не воспитывания детей сейчас, вот, э, с юности. Это в дальнейшей перспективе это приводит к грандиозным проблемам. Размножение бессмысленное, бездумное, это тоже приводит к, к огромным проблемам. Умение мыслить, умение видеть реальность в долгосрочной перспективе это, – это золото. Это ценность, это невероятная ценность, которая должна присутствовать у каждого. Надеюсь, вы меня поняли, надеюсь, мне удалось донести до вас свою мысль, хотел сказать о многом, но видите, я не записываю, я стараюсь экспромтом, ладно, хватит, не о войне, но и то уже хорошо, берегите себя и развивайте в себе концентрацию внимания, ну и пытайтесь смотреть на все, что происходит вокруг в долгосрочной перспективе, это невероятно важно, просто невероятно важно,